Разобрав живой стон собаки от стона деревьев, тихонечко выбрался из завалов и с настороженным, единственным ухом и прямой половинкой хвоста поднялся на взлобок. Тут, определив место воя возле антиповой старушки, с холма прямо на широких махах пустился в том направлении. К счастью для травки, сильный голод заставил ее прекратить свой печальный плач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 я оставлял следы не только на земле, но еще развешивал зимнюю шерсточку на кустарники и на старой прошлогодней высокой траве. С тех пор, как заяц на камне посидел, прошло довольно времени, но травка сразу причуила след русака. Ей помешали погнаться за ним следы на камне двух маленьких людей и их корзины, пахнущие хлебом и вареной картошкой.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 привязала его дома. Рано утром на рассвете лесник ушел, но только к обеду травка догадалась, что цепь на другом конце привязана к железному куряку на толстой веревке. Поняв это, она встала на заваленку, поднялась на задние лапы, передними подтянула к себе веревку и к вечеру перемяла ее. Сейчас же после того с цепью на шее она опустилась на поиски Антипыча.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 Вода не дает родителям растениям передать свое добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнце, и потом вся эта кладовая солнце, как торф, достается человеку в наследство. Блудово болото содержит огромные запасы горючего, но слой торфа не везде одинаковой толщины.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 Тинистый, бездный На этой подвижной земле на тонком слое сплетенных между собой корнями и стеблями растений стоят редкие, маленькие, корявые и заплесневелые елочки. Кислая болотная почва не дает им расти, и им таким маленьким лет уж по сто, а то и побольше. Елочки-старушки не как деревья в бару, все одинаковые, высокие, стройные, дерево к дереву, колонна к колонне, свеча к свече.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 но растения, наверное, очень крепко сплелись и хорошо держали человека. И качаясь, и покачивая все далеко вокруг, он все шел и шел вперед. Митраше оставалось только верить тому человеку, кто шел впереди него и оставил даже тропу после себя. Очень волновались старушки-елки, пропуская между собой мальчика с длинным ружьем,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 Стерегущий свое гнездо на барине, облетая по сторожевому кругу болота, заметил маленького охотника с двойным козырьком. Весной и у ворона тоже является особый крик, похожий на то, как если человек крикнет горлом в нос, дрон-тон. Есть непонятные и неуловимые нашим ухом оттенки в основном звуки, и от того мы не можем понять разговор воронов, а только догадываемся, как глухо не мы.